Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснор. Сегодня мы с вами посещаем немецкую деревню. Пойдемте посмотрим. Здесь вот такие вот уютненькие домики в баварском стиле. Коттеджи с земельными участками довольно большими. От 4 до 10 соток земли. Дома еще есть? Обращайтесь, подберем. немецкой деревне указатели на русском и на немецком языке вот здесь вот аллея парковые зоны все озеленение произведено на территории комплекса уже существует школа и детский сад школа ну, на все возраста будут еще открыты две школы одна из них начальная школа а одна будет на все возраста. Пойдемте смотреть. В немецкой деревне еще продолжается строительство, так что есть еще варианты приобретения домов в закрытом комплексе. Очень удобно, Нет больших проездных дорог дети совершенно свободно гуляют, никто ей не мешает. Пойдемте посмотрим, что из себя представляют, как строятся дома. Компания строит не только отдельные дома, но также они производят, строят таунхаусы и многоквартирные дома. Пойдемте сейчас посмотрим там. В центре немецкой деревни находится озеро, где можно покататься на катамаранах. Наверху стоит ресторан, рядом школа, которая уже функционирует, и дети там учатся.